Здравствуйте, мне пришли манжеты на ноги, на руки вот такие вот, они мягонькие И так надеваются. Здесь все вытягивается И на руки Тоже такие же мягонькие, эта липучка регулируется Можно сделать так, как хочется вот так вот выглядит это все. Михаил, благодарю вас, мне все очень нравится. Заставка пришла очень быстро в Хакасию. Все заказывайте. Манжеты у Михаила.